Привет-привет! Новости – это история, подстреленная на лету. Даже если сегодня летают только стрижи, охотник за новостями пытается заполучить павлина или орла. С тобой сегодня я, Камиля Харисова, и это «Универ -ньюс». Сегодня ты увидишь! С нами Майкрософт. Представители мировой корпорации встретились с руководством КФУ. Поздравляем заслуженной победой! В Казанском университете определили лучшую академическую группу. Давина Газ, пилот команды КАМАЗ «Мастер», познал свои силы в роли лектора КФУ. Студенты КФУ получат бесплатный доступ к продуктам Microsoft. Об этом шел разговор на прошедшей встрече руководства Казанского федерального с представителями российского офиса корпорации.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 Универньюз. Лучших из лучших наградили в Казанском федеральном. Кто же стал в этом году самым активным и креативным старостой? И какая группа отличилась, смотри в нашем следующем сюжете. В Казанском федеральном университете состоялось награждение победителей и призеров конкурса «Лучшая академическая группа КФУ» и фестиваля «Интеллектуальная весна». Строгая жюри оценивала портфолио групп, старост и кураторов, наблюдала за активной деятельностью студентов на протяжении всего учебного года и вот наступил долгожданный момент – награждения за проявленные успехи. Несмотря на то, что задания бывают сложные, несмотря на то, что этапы тоже очень долгие, но с каждым годом возрастает активность наших студентов, с каждым годом возрастает интерес к этому конкурсу, это, наверное оно уже стало доброй традицией. В этом году это особенный год, конкурс проводится в десятый раз. В этом году студенты прошли конкурсные испытания в турнирах «Что, где, когда», «Дебаты», «Эрудит», «Попади в историю», «Знаешь ли ты русский язык». В Казанском университете интеллектуальные игры пользуются большой популярностью, но студенты не только участвуют в университетских конкурсах, но и достойно представляют честь университета на республиканском и всероссийском уровне. Так, в прошлом учебном году группа 10.2.106 Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого приняла участие в слете лучших академических групп России в городе Тюмени и также завоевала почетное второе место. Этот успех, эта победа еще раз сильнее сплотила нашу группу. И как я сама личная староста еще раз убедилась, что в моей группе учатся только лучшие студенты. Без внимания не остались и наставники академических групп. Кураторы получили свои заслуженные награды. Экскурсионные поездки в город Санкт-Петербург наградили лучших старостков УУ, которые в течение всего учебного года участвовали в творческой и спортивной жизни вуза. В первую очередь староста должен быть активным, социально-мобильным, чтобы легко находить язык со всеми студентами группы. Потому что в первую очередь успех группы, Будь то какая-нибудь общественная деятельность, культурная деятельность, учебная деятельность, в первую очередь все зависит от сплоченности коллектива. Номинантов лучшей академической группы наградили сертификатами на посещение парка развлечений в 24, а группа победительницы 10.2-201 Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого и группа 14.2320 Института управления экономикой и финансов получили главный приз поездку по Золотому Кольцу России. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универньюз.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 Несмотря на то, что инженерно-строительное образование пользуется популярностью, стать настоящим специалистом в этой области нелегко. Но старший преподаватель Набережно-Челнинского института КФУ уже готов помочь, выпустив целых два учебных пособия. Кстати говоря, ради этого он прошел нелегкий путь. Но мы-то с вами знаем, что для КФУ нет преград. А подробности далее. Ильнас Халилов – старший преподаватель кафедры промышленное и гражданское строительство и строительные материалы набережно Челнинского института КФУ. Он всегда интересовался научной деятельностью в сфере строительства и принял участие в программе грантов правительства Республики Татарстан на подготовку, переподготовку и стажировку граждан в российских и зарубежных образовательных и научных организациях. Выиграв данный конкурс, он получил грант на стажировку в Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. В ходе успешной стажировки им были подготовлены учебные пособия, которые являются сегодня очень важными для университета, в том числе для обеспечения его рейтинговых показателей в таком новом направлении, как инженерно-строительное образование. В учебном пособии Организации инженерно-технического обустройства городских территорий рассмотрены вопросы инженерной организации территорий населенных мест и разработана комплексная оценка природно-климатических факторов. А в учебном пособии под названием «Курсовое и дипломное проектирование градостроительства» разработано для обобщения и закрепления теоретических знаний по таким дисциплинам, как планировка и застройка населенных мест, городские улицы и дороги и экология городской среды. Выход в Москве двух учебных пособий представляет собой поистине выдающийся и впечатляющий результат, особенно учитывая, что они являются фактически первыми изданиями такого уровня, подготовленными на инженерно-строительном отделении с момента его основания. Высокое качество и актуальность учебных пособий подтверждается тем, что они уже приобретены Казанским государственным архитектурно-строительным университетом. Аделия Мухаммедовична Любовь Архипова, Александр Токарев, Универньюз. А вы знали, что в КФУ существует научное общество инженеров-нефтяников? Они знают, что такое нефтегаз, как их добывать и их истинную ценность. Подробный сюжет о научном сообществе КФУ смотри далее. В Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ существует Всемирная организация общества инженеров-нефтяников СПИ. Сбор и распространение технической информации является основной целью данного научного общества. Создание такого вот научного общества является частью нашей работы по профориационной деятельности, не только в части работы со школами, но и в части работы с производственными организациями, с работодателями. Дело в том, что для для того, чтобы ребятам устроиться на престижную, хорошую работу, необходимо сформировать свой э, свое портфолио, свой пакет достижений, э, которые они могут потом использовать при трудоустройстве. И вот одни, одной из такой возможностей является активная научно-исследовательская деятельность в рамках студенческих научных обществ. Э, в нашем случае это общество инженеров и нефтяников СПИ. Общество инженеров и нефтяников было создано в 2012 году. Нужно отметить, что за время существования СПИ круг участников общества расширялся. Постепенно в клуб инженеров и нефтяников вступали химики, математики и физики. И уже на сегодняшний день в рамках СПИ развиваются порядка 300 человек. Члены научного общества занимают призовые места в различных конкурсах и олимпиадах. Наши ребята заняли призовое место во Всероссийской геологической олимпиаде. Затем наши ребята вошли в топ-10 лучших команд России, проводились кейсы компании «Шримберже». Также в этом году мы выиграли э, грант на подписку, на электронную подписку Ван петра что стало для нас тоже очень высоким достижением. О победах общества СПИ можно говорить очень долго. Поэтому остановлюсь на последнем конкурсе, который проходил в Москве с 18 по 20 апреля. Мероприятие прошло в рамках 70-й юбилейной международной молодежной научной конференции Нефтегаз-2016, приуроченной к третьему нефтегазовому форуму. Пять участников от Казанского федерального университета с достоинством представили свой проект. 19 апреля мы участвовали в очном туре, который проходил в Москве. До этого был заочный тур, в котором участвовали 96 команд, которые представляли каждое свое место. Суть заочного этапа заключалась в представлении своего проекта. Из 96 команд выбиралось 10, и каждая команда представляла уже свой проект судьям в жюри. По словам участников конкурса от КФУ, проекты команд соперников были очень сильными, но работа общества СПИ была одной из самых реализуемых. Наш проект был уникален. Он заключался в том, что мы предложили использовать рыжный природный газ в качестве топлива для автомобилей. Данная процедура она редка в целом для нашей страны. И мы предложили использовать для Крыма, поскольку у Крыма имеется большие запасы газа. И мы предложили продавать СПГ жителям полуострова. Таким образом, мы решили проблему того, что Крым изолежен экономически и не имеет связи с другими государствами. Нужно ли говорить о том, что подобные мероприятия всегда помогают найти множество полезных знакомств, позволяют набраться опыта и получить массу положительных эмоций? Мы только приехали и объявляют, что мы выступаем в порядке первыми. Волнение нас не накрыл и слава Богу, мы выступили очень хорошо, настроены были на победу, и Получили я, заняли первое место, познакомились со многими представителями нефтяных, ведущих нефтяных и газовых предприятий, организаций России, таких как Газпром, Татнефть, познакомились с нашим министром энергетики России, завели новых друзей. А еще мне было в было был этот день, день рождения подарить цвет. Поздравляем победителей научной конференции «Нефтегаз-2016», а именно Зинурова Линара, Салахова Умеляушу, Кадирова Ильнара, Николаева Дениса и Родионова Кирилла. Желаем им достижения новых успехов и никогда не останавливаться на достигнутом. Адилия Валеева, Линар Влетяров, Универньюз. Несомненно, каждому из нас интересно хотя бы раз попасть на занятия, где можно приблизить себя к настоящим ралли. И, кстати, именно такую лекцию пилота легендарной команды КАМАЗ-Мастер, которая прошла в деревне Универсиады, разумно было бы не прогуливать. Но если ты все-таки упустил единственную возможность, тогда внимательнее смотри наш следующий сюжет. 16 мая в студенческом кампусе Казани состоялась необычная лекция с победителем многочисленных ралли: Африка рейс 2013, Шелковый путь 2014, Золото Кагана 2015. Все это и не только за кулисами действующего пилота Камаз Мастер Дмитрия Сотникова, который на один день стал лектором для студентов Казанского федерального. Я расскажу о нашей команде, что это такое, как она устроено, чем мы занимаемся, как готовимся какие проекты совместные с нашими партнерами мы делаем, какие результаты мы, каких результатов мы добились в этом году и в прошлые годы. И также покажем небольшие видеообзоры с наших мероприятий и соревнований. На своем занятии Дмитрий Сотников поделился со студентами радостями и сложностями раллийных соревнований, обсудил гоночное ремесло и отметил технические навыки, необходимые каждому пилоту, а также ответил на вопросы учащихся. Большинство зрителей интересовало, как стать настоящим пилотом и попасть в команду «КамАЗ-мастер». Многие ребята глав... к нам приезжают из других регионов, кто... Реально хочет, показывает, проходит у нас или практику, или просто помогают. Если мы видим, что человек способный и стремится, и очень в коллективе его принимают, то почему бы и нет. Пробуем постепенно. Такая возможность существует. Ралли – самое яркое проявление конкуренции у людей, и поэтому они так привлекают. В конце мероприятия каждый мог поближе познакомиться с Дмитрием Сотниковым и рассмотреть боевую машину пилота, убеждаясь во всем сказанном лично. Аделя Мухаммедовична, Ленар Довлетьяров, Универньюз. Я вам желаю учиться так, словно вы постоянно ощущаете нехватку своих знаний. С вами были Универньюз. Ньюс. До скорых встреч!